здравствуйте сегодня мы продолжаем цикл и вы узнаете о личном элементе дерева и на данной картинке на данной презентации вы видите вот такой знак это и есть дерево и данный калькулятор использован сайта менли по-моему это я открывала на 17 апреля дату ну вот, допустим, человек родился 17 апреля. И какой он будет? Дерево-инь – это гибкие люди. Ну, не стоит думать, что они такие всегда няшки. Они достаточно расчетливые, осмотрительные, практичные. Умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. Да? Я тут специальную картинку такую поставила. Да? То есть вот туда, куда надо – дерево-инь пролезет. Там, где нужна гибкость, дерево инь будет обходить острые углы и все равно пройдет туда, куда ему нужно. Они умеют очень хорошо выражать свои мысли и частенько, да, собственно, как и дерево ян, могут уходить в сферу культуры. Очень часто вы можете открыть Карты писателей и увидеть, что у них зачастую в дне стоит, то есть личный элемент в дне это дерево. Сообразительные и тактичные. И сейчас я вам покажу это прямо вот на примере. В 2021 году, еще в одиннадцатом месяце, я в ТикТоке, который сейчас, к сожалению, не работает в России, выложила прогноз на 2022 год. И все мы знаем, какие события произошли в прошлом году. Они начались, по-моему, с 24 февраля. И посмотрите, дело в том, что 2022 год – это дерево, это тигр, это дерево Ян. И имеет большое отличие от дерева инь. Дерево ян мы смотрели на прошлом уроке. И я уже тогда сказала, что в 2022 году нас ждет серьезный передел, перестройка. Ну, Кто понял, тот понял. Потому что не всегда все можно в открытую говорить. Но и так, я думаю, достаточно было понятно, о чем я говорила. То есть дерево ян... Это достаточно жесткое дерево, и у него даже есть прямое значение. Это экспансия, ориентация на цель. Но не стоит думать, что дерево ин такое няшка-няшка. да, Они просто дипломатичнее. И вот в этом году я тоже делала прогноз, говорила о том, что вот эти всякие события, они будут менее выражены, не такие яркие. Да? Потому что дерево инь, оно более тактичное, скажем так. Но тем не менее, они имеют тоже сильные собственнические черты, как и дерево ян. Поэтому я говорила о том, что вся эта история, она быстро не закончится. Вот это вот у нас год кролика в 2023 году. И это тоже дерево Инь. Просто это земные ветви, которые содержат дерево Инь. Об этом мы будем говорить а, в других видео. Из минусов. Человек, дерево Инь, зависим и частенько использует других. Дело в том, что он не может по-другому жить. Для того, чтобы развиваться, вот этой вот Лиане, ей нужно прицепиться кому-то, чтобы расти вверх. Иначе, ну куда она вот так и будет стелиться, да, по земле? А чтобы очень хорошо развиваться, ей обязательно нужна опора. Ну ей, либо ему, там может быть как мужчина, так и женщина, дерево инь. Ну это нормально, это, это просто необходимо человеку. Если у вас вдруг такой ребенок, то, соответственно, вы понимаете, что... Дереву Инь гораздо больше поддержки нужно, чем дерево я. Вот такой небольшой обзор. Ставьте, пожалуйста, лайки. Это меня мотивирует снимать дальше. А если вам что-то было непонятно, то тогда я жду вас в комментарии. Если нужно, сниму еще какое-то видео.